Я начал дистанцию в спик и это было правильное решение. Несмотря на то, что в лесу сухо, шли дожди, и земля, в общем-то, местами такая грязеватая. Плюс я подместил. О, блин. Только хотел сказать, что как хорошо, что полтинники поздно стартовали, и они нам не мешают, а вот они уже первые бегут. Ни хрена себе несутся. Но, слава богу, что на полтора часа позже запустили, чуть-чуть осталось терпеть до поворота. Потому что это был неожиданный такой крик сзади. Эй! И все. Фигак они несутся. Ничего с собой не берут без еды, без воды. Мне кажется, они даже на пункте питания Я так не хочу. Как же так пробежать такую дистанцию и не поесть арбузы вкусные? Ой, бляха, муха, земляника, малина. Где-где? Под ногами. Ну я, нет, я, я держусь. Я не ем. Надо бы, конечно, поесть. Но в этот раз у меня другие цели. Прошлый раз. Может, и ел, а может, их не было. Вот смотри, сколько малины. Так, нас обгоняет там, Серёг. И вот только вышли на дорога, тут опять завал. Но это трендец какой-то. С другой стороны, это как раз тот момент, который можно использовать для отдыха. То есть ты это завал идешь пешочком. Успокоился малость. Ну для нас это самое такое нормальное. И все, выходишь на дорогу. Ну, смотрите, как вообще этого не было здесь такого, да? Что Очень много навалило. Ну что, бежим, да? Давай. Вот, вот так вот мы и бежали. Все время была чистая дорожка. Ничего не было тут. Ну вот, мы свернули на участок для соточников. Я не успел достать камеры. Это неожиданно произошло. И слава богу, потому что нас нагнали полтинники. Через три часа они нас уже догнали. То есть они за полтора часа пробежали больше 20 километров. <coughs> ну монстры, конечно, носятся, да, Серег? Да. Такие прям принесутся. Прыгают через деревья, которые мы обходим, перелезаем. Вот. И там был. Шикарный малинник. У меня сердце кровью обливалось. Мне так хотелось наесться этих ягод. Но я понял, вдруг осознал, что или ягода, или результат. Как ты, Серег, думаешь, мы сегодня для чего? Для ягод или для результата? Результат. Сегодня у нас результат, да. Финишировать и финишировать хорошо. Но не упарываться, как говорил Маша Покровская. А -а -а. Вот. Ну и я практически не общаюсь с девчонками на трассе. Потому что в конце их мало. А во-вторых, мы бежим с Серегой, и у меня есть с кем поговорить. Это тоже экономит много времени. Потому что так я с каждым новым человеком заговаривал. А тут мы бежим, бежим. Скучно стало. Я говорю, Серег, давай поговорим. Он говорит, ну давай. Это как на небитаемом острове. Бежать в тишине очень тяжело, правда? Вдвоем весели. Девушка впереди. Девушка обнять всегда приятно. Ее легко обогнать, потому что ты чувствуешь, что как... я еще одного человека обогнал. Как я ты? Екатерина, я полна сил? Полна. Откуда... Наелась, теперь мой желудок тоже полный. Откуда зачем бежишь? Бегу подумать о жизни, о себе. Вот это здорово. А? Это самое подходящее место. Да, по 100 километров подумать о себе и о жизни. Ну вот, мы выбежали из леса. Я тоже помню, что здесь было грязно, а сейчас сухо. И мы нагоняем прекрасные девушек. Ой, в шортах прям вообще. Не жалко, ноги-то привычные. Привычные, Но нам хорошо смотреть такие девушки. У нас повышается уровень тестостерона. И мы прибавляем скорость. И выходим вперед. Хорошо, когда на трейле девушки бегают. А то иначе, иногда, как канадский лесоруб, бежишь и думаешь о них. Сто километров. Да. Вот Николай тут шел по пятам. Какой номер, Николай? 3,3,8. 3,3,8. Половину просим. Да. Не, отстает не, нас, не отстает от нас, не отстает просто от нас. Мотивирует нас бежать быстрее. Подгоняем. Не обгоняет, не обгоняет, зараза. Просто дышит спину такой. Сучки ломает, ты бежишь сзади. Хрум-хрум, хрум-хрум, хрум-хрум. Да. Вот так вот. А что они сейчас толпыли? Этих людей не было видно, когда мы стартовали. Uh -huh. И вдруг они откуда взялись. И мы сейчас такой на крестической скорости, включая поворотник Или сигнал сирена. Вы, вы, вы, вы. Короче, всех обгоним потихонечку. В общем, очень важно не терять время на пункт питания. Я понял, это катастрофически большие потери. Просто мы очень. Ходим. Григорий, Далее. ты что-то мчишь ты, быстрее меня. Как ты успел меня обогнать? Когда вообще? Ты что, срезал что ли? Нет, я понимаю, что ты немножко прихрамываешь. Но почему-то впереди. Ты же там должен быть, где-то. Ну, вот Вообще, ты рискованный, конечно, я должен сказать. что ты на эту сотку зарубился. Да я ну. дышу. В общем, чем тебя гематогеном угостить? Не, у меня все, все есть? есть да. 83-й номер, значит, ты тоже четвертый год. Значит, у тебя есть шанс получить есть шанс. приз, да, этот. Я же помню, я когда бежал 50 километров, ты же сидел с кем-то там и общался, дед? Не, Не помнишь, да? Почему-то мне кажется, что это был ты. Так. Я еще спрашивал про кроссовки, Винкс там что-то такие были. А, ну что-то такое, нет, я плавал там, помнишь, на двух родах. На двух родах я помню, да, да, да, да. Это джакузи там было, шикарный, джакузи, да, да, да, это правда. вообще, это не А ты знаешь, как я зашел в нее, и такой, думаю, Блин". <соторит> <соторит> почему она в начале? <соторит> <соторит> почему она не повторяется в конце, так было хорошо да. с ней. Понимаешь, для чего он нужен. Да, на втором круге, на втором круге это было шикарно. Ну что, давай, давай друг. Олег, все, все да. на тебя тоже. Да. Просто, Григорий, травма да. была, операция, два месяца готовился, и впереди нас бежит, Серег. Да, с Григорием общался. Что-то с Миниском у него там, еще-еще. Так он вот пошел бежать. Я думаю, что справится. Ну вот, мы приближаемся примерно к 30-му километру. Хотел сказать финишный створник, хрена не финишный, только промежуточный. Оба-на! хо Финиш, нет. ⁇ пара СП, такое было. Так, ладно, все, не тратим ну, время. Обежит а, а девочка, Давайте. которая... То есть для любителей грязи, я вот так скажу, грязь здесь есть. Ее хватает, вот. Вот так вот. Но это какие-то локальные куски. Вот, вполне проходимые, добавляющие свою изюминку для любителей экстрима. Вот. Я, конечно, понял, что я люблю больше по суше, потверже. Хотя, просто из-за того, что это очень сильно снижает мою скорость и разрушает мои надежды на получение пряжки. Каждое такая жижие болото отдаляет меня от заветной цели. Давай, там ты одну, там, нормально. нормально. Но мы и стараемся здесь бежать, насколько это возможно. О, вот так вот, раз-раз, хоп-хоп, и вперед-вперед-вперед. Не тормозим и сникерсним. Даже не могу сказать, что лучше, болото или вот такие деревья. Я их болот оставили такой, не Впечатление по прошлому году, что я такие деревьев не помню. Нет, вроде они были. Опа. Но сейчас просто их воспринимается как а, наказание адово. там опять народ тоже прыгает. Ай-яй-яй. А, черт. Что? Как ты полезешь? Ну ладно, он я уже вижу пролезет. А вот я как полезу? Я ведь внизу тоже не пролезу. Тай! И как? Как Серега? Ох ты! Опа! Вот так! Так! Теперь сядем аккуратненько! Опа уперлись! Конечно вы не поняли, как я это сделал! Я, честно говоря, и сам не понял! И вот, все, как это, гадь называется, да? Вот эта гадь, по ней тоже очень тяжело. Потому что эти палки неустойчивые. Ты встаешь и не понимаешь, как они, как говорится, подпрыгнут под тобой. То есть вроде как бы хочешь бежать, а еще они скользят. У тебя скользят? У меня, меня, проск... меня проскальзывают. По вот этим деревяшкам как-то не цепляют вообще. Фу! да. Не просто, все равно не просто. Нет болот. Непростая трасса. Вот так вот. Вот так здесь переходят. И сейчас здесь можно переходить. Здесь сейчас примерно то же самое. Да. То есть здесь в принципе... А вот здесь была вода. Ее можно было... Переп... Ага, и эту речку я помню. Спасибо, Олег. Вот так вот народ перебирается, так что О, кто не очень это любит ванны, то может быть. Да. Серег, волнующий момент будут снимать, как ты прилезаешь. Давай так, ты первый, потому что здесь очень тяжело выйти, и потом девушкам поможем. Справой, справой, справа. Да. Что делать? -то? Опускайся аккуратно, там глубоко. Сколько? Но Ну, по яйца. В зависимости от роста. Так, а вот здесь хрен поднимешься. Так что ты за веревку тянись, и потом, может быть, руку давай. Сейчас я упрусь только, подожди. Ба. Ба. Все, девчонки, давайте мы вас вытянем, побежим. Аккуратно. Там глубоко, но здесь вот самое это не, не опереться нормально. Сейчас одну рукой за веревку, а вторую надо будет нам да. дать сейчас, сейчас погодите и пошли ногу и бросим есть нормально так быстрее да без базара ребята ну что максим справишься да, все о работает Жру колбасу номер 421. А как тебя зовут? Денис. Денис. Угостил меня колбаской. Это вообще кайфово. Очень хорошо разбавляет гели, сладкие затоники. И на самом деле я взял колбасу, но вот не такой. Вот это вот очень удобно. А как называется колбаса? Да хрен. хрен знает. В общем, спасибо Денису за поддержку организма. Белок, жиры, когда идешь, в общем, гелев... Вот, Денис, еще раз скажу, спасибо за колбаску. Классно, вот я надо запомнить. Вот, ребят, вот такая колбаса. Для таких забегов самое то. А я нарезал обыкновенный сыр копченый. Ее, конечно, неудобно есть. Вот такие тонкие надо брать. 45 километр. Есть надежда, что болота ближайшие кончились. Нормальная поверхность. И леса медленно, но уверенно ускользает, потому что... Болота все-таки остались. Вот если бы у вся такая трасса была бы, то, наверное, бы она была бы для меня застижимой. Но я же не готовлюсь, не тренируюсь, хочу как-то на халяву получить, а лесу на халяву халявщикам не дают. Мы пока движемся. В общем, честно говоря, у меня теперь другой план. Не лесу, а Серегу довести до финиша. О, народ подтягивается.